Всем привет! Сегодня я покажу, как обыграть обычные аккорды АМ, ДМ, Е более красивыми вариантами. Давайте начнем с аккорда АМ. В привычном понимании мы ставим АМ на втором ладу, зажимаем четвертую, третью и на первом ладу зажимаем вторую. У нас аккорд АМ. Давайте как-то его апгрейдим, приукрасим и посмотрим, что из этого получится. Итак, первый вариант. Самый простой, это когда я вместо АМ беру аккорд АМ7. То есть я в этом случае поднимаю вот этот палец с третьей струны. И получается у меня вот такой АМ7. Звучит он уже отличается да, от того, что до этого было появляется какая-то изюминка. Второй вариант я могу сделать э, так, что мы убираем вот этот палец и ставим четвертый палец. То есть мизинец мы ставим на... Третью струну четвертого лада. И звучит у нас вот так вот. Тоже достаточно так, интересно, красиво, необычно. Вот. Но моя любимая аппликатура аккорда АМ, как мы можем его заменить, да? Это когда мы играем вообще очень простую аппликатуру. Мы зажимаем, значит, на пятом ладу всего две струны. Это четвертая и третья. Рекомендую зажимать четвертую струну вот этим безымянным пальцем и мизинцем зажимать на пятую ладу третью струну. У нас остается открытыми а, первая и вторая, и звучит уже так. Это тот же АМ, который, в принципе, можно заменить, а, стандартный АМ. То есть, ну, гораздо интереснее звучит, вы сами послушайте, чем просто обычный вариант. Вот это обычный вариант, вот это уже... Давайте перейдем к аккорду ДМ. Аккорд ДМ у нас стандартно Это вот. Зажимается. Ну, наверное, все знают, да? На втором ладу зажимаем третью струну. На третьем ладу вторую струну. Мизинцем лучше. Я всегда рекомендую не третьим, а брать ДМ. И на первом ладу мы зажимаем первую струну. Аккорд у нас ДМ. Что мы можем сделать, да? То есть первый вариант. Первый вариант. Мы можем сыграть аккорд dm 7 То есть, когда мы зажимаем... Вот я рекомендую брать все-таки тут малые бары, Мы зажимаем первую и вторую вместе. На втором ладу мы зажимаем третью струну. Играем четвертую, третью, вторая, первая. Кто-то зажимает еще вот в такой аппликатуре. В принципе, тоже можно зажать. Это когда мы зажимаем на первом ладу первую струну вторым пальцем средним. Значит, вторая струна, первый лада указательный и... На втором ладу мы зажимаем третью струну. Вот Можно тоже так же. Мне вот больше нравится. В таком значении. Дальше смотрите, что мы делаем. Для того, чтобы приукрасить аккорд ДМ, мы можем вот эту аппликатуру, которую я показал, с малым баре, двигать на третий лад. Это все можно обыгрывать э, аккорд ДМ. Давайте покажу, как можно еще приукрасить аккорд, мы берем на, все знают аккорд, наверное, Д, который берется вот на, в этой позиции, да, то есть мы берем вот этот аккорд Д привычный и переносим в пятую позицию. У нас сжимается здесь пятый лад, третья струна, шестой лад, вторая струна и пятый лад, первая струна. Играем четвертым басом. И то же самое можем перенести через один лад. То есть у нас, смотрите, в арсенале уже есть такие выразительные средства, как малый баррэ, который переносится через один лад. И вот здесь мы берем альтернативный D7, как D, только на пятом ладу. Аккорд вообще называется DM7. Дальше то же самое мы переносим вот сюда. Ну, можно еще на десятом ладу взять. Десятый лад, баррэ малая, третья, вторая. Первая, вторая, третья струна. И получается, что когда мы играем аккорд B7, мы можем его так и обыграть. И потом переходим в АМ. но ну, вместо привычного АМ мы берем тот, который я говорил выше. Первая, вторая, открытая и зажимается на пятом ладу третья и четвертая струна с пятым басом. Давайте теперь в практике посмотрим, как можно заменить обычные аккорды АМ, ДМ на те, которые я показал выше. Если мы играем, допустим, аккорд АМ в стандартном Дальше мы переходим на аккорд АМ. То здесь мы можем взять вот так вот. АМ. ДМ. И опять в АМ. Кстати, аккорд Е. Его можно взять первый вариант, это когда мы берем. Мы на первом ладу зажимаем три струны, малые бары. Это первый вариант, второй вариант с мизинцем. А еще прикольный вариант звучит, когда мы добавляем сюда на вторую лад, на вторую струну ноту. Ну, либо берем как ДМ, только сдвинутый на лад назад, на первый. Здесь можно применить вот эту аппликатуру как альтернатива к стандартному аккорду Е e или Е7. Вот у нас получился первый вариант этого очень нравится вот такая аппликатура e 7 но она достаточно сложная. На третьем ладу мы зажимаем первую и вторую, на пятом ладу мы зажимаем третью, на шестом ладу мы зажимаем четвертую, на седьмом ладу мы зажимаем пятую. Такая растяжка для пальцев получается. Смотрите, как классно звучит аккорд. Это аккорд Е7, но с приправой. Представьте, что у вас есть суп без приправ. Вот он, суп без приправ. Щи, борщ без приправ. Этот аккорд, когда вы добавили сюда красный перец, соль, базилик, петрушку, укроп, зелень. То есть вот он с приправами получился. Уже такой вкусный аккорд. То же самое можно сказать про то, что я говорил выше. А М, вот обычный, да, вот уже с приправами. до новых встреч подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии и пока